И я права. Каждая из девушек считает, что она права и может вечно спорить и отстаивать свою позицию У нас ее позицию защитят аргументы, эксперты, звезды, болельщики и болельщицы И все это с помощью нас, четырех ведущих, и вас, миллионов телезрителей Шесть раундов и зрительское голосование, и все будет по-твоему Наша сегодняшняя тема «Карьера или семья» Надеяться на мужчин – это вчерашний день. Они не только не умеют зарабатывать деньги, но часто и бьют женщин. Поэтому мы с Юлей выбираем карьеру. А мне кажется, семья – лучшая любой самой крутой карьеры. Саша за семью, и я на ее стороне. А я считаю, что женщина строят головокружительную карьеру для того, чтобы произвести впечатление на мужчин. И поэтому я с ним. Это шоу «Я права! Все будет по-твоему!» Но начнем мы с истории. Иногда мужчины ломают нашу жизнь, но мы встаем с колен и становимся сильнее, чем прежде. Давайте послушаем историю Юли, почему она выбрала карьеру. А, я выбирала карьеру, потому что до того, как я э -э вышла замуж... У меня жизнь складывалась очень хорошо, то есть в том плане, что я всегда стояла на ногах и изначально мама приучила меня к тому, чтобы я всегда могла заработать на своей прокладке, что не нужно было приходить к мужу и спрашивать деньги на них. А после того, как я вышла замуж Я поняла, что жизнь не может быть идеальной Потому что муж э, начал всячески притеснять меня Хотя до этого я была очень активной жизнь И работала ну, в крупных компаниях И занимала лидирующие позиции Но в определенный момент я поняла, что нужно оставить карьеру и заняться семьей Я завела ребенка, у меня было все хорошо до того момента Пока мои сбережения не кончились Как только они кончились муж начал вести себя не очень красиво. Он требовал чеки за все, чтобы я не покупал. Но в тот момент, когда мой муж начал требовать то, что я сидела дома, он начал еще проявлять свою силу. В смысле, он начал тебя бить? Вот такая красивая я была. После того, как ты захотела пойти работать, да, там, ну. Как я начала зарабатывать деньги, да. Потому что и в этот момент он еще сказал, Ах, ты, дорогая, ты захотел захотела зарабатывать деньги, ну, тогда я отрежу тебя и ребенка от обеспечения. Давай! В этот момент я, естественно, мне ничего не оставалось делать, как кормить ребенка и себя, естественно, начать зарабатывать. Но при всем при этом вы жили вместе. Естественно, ага, мы, мы жили вместе и стал давать. Да. А вообще он был состоятельный человек? Он был на тот момент, в принципе, становился на ноги. И до того момента, пока он становился на ноги, и когда я могла работать, пока я была беременна, я содержала нашу семью. Но после того, как я сказала, я хочу варить борщи, я хочу быть мамой, настоящей мамой, то есть постоянно быть с ребенком, он просто-напросто начал поменять то, что вот вы видели. Да? Он сказал, что если ты хочешь стоять на ногах, ну давай, стой. Посмотрим, как у тебя это получится. Ну, может быть, тогда надо было просто выбрать семью, и тогда все было, было нормально? А смысл семью и всю жизнь приносить чеки? Ты пришла к карьере, потому что у тебя произошла эта жизненная ситуация. Ну, твое потрясение. То есть в этой в этом случае я могу посоветовать только лишь, но ну, я не знаю, как-то это все дело забыть, сходить к психологу, который поставит, ну, я, я не знаю, мозг на место и просто-напросто заставить тебя мозг и... на место поставить надо. То, что я только что увидела, это полная жесть, если честно. А ты знаешь, я тебе вот, могу сказать но... одно, что такая ситуация может быть у каждой третий Может быть, абсолютно. И да. девочки молчат. Я, мои клиентки сейчас те люди, которые вот в таком состоянии Состояние приходит, а чем ты сейчас занимаешься? А, ну, я владельца тренингового агентства для девочек, который помогает встать на ноги и завести собственный бизнес. Так. Ну, Юль, Сажай, что, что ты перечеркнула себе все будущее, и именно из-за этого одного мужчины, и ты не хочешь больше, ни замуж, ни Стоп, хочешь больше ну, не замуж, не хочешь больше не Тебе говорят о чем? Что я самодостаточная личность? Окей. Okay. Ну, послушай, я тебе могу сказать, что женщина, это, а, ну, в общем, ошибка женщины, если она не может создать семью из-за женщины, все проблемы, развал семьи и так далее, значит, ты где-то что-то у Упустила. Я могу сказать, что на женщине держится вся семья. Это значит, что на женщине держится ну, вся семья. А она он тебе сам не принадлежит, она должна была уходить от него. Значит, она должна была уходить его. него, ну за себя Значит, семью. она должна найти еще одного человека, с которым Но она будет безумно таким. Ну, Девчонки, давайте еще, чтобы было что обсуждать, давай послушаем сейчас историю Саши. Три года назад передо мной стал выбор, либо карьеру делать, потому что я на телевидении 17 лет, работы, вот, либо к любимому мужчине, как говорится, все тяжкие пускаться. В голове у меня родился абсолютно офигенский проект телевизионный. Я его сама прописала, я собрала группу, я собрала всех редакторов, операторов, режиссеров, продюсеров. Я вдохновила инвестора, нашла нереальнейшую сумму денег, причем нам ее уже дали, нам заплатили за первые полгода, мы начали снимать. И спустя два с половиной месяца мне мой мужчина сказал: слушай, дорогая, мы как-то вот два с месяца не видимся, а как-то нужно все-таки думать, либо мы вместе, либо нет. И что в итоге с проектом случилось? А, в общем, проект, ну на самом деле случилось ничего не случилось. Мы два с половиной месяца снимали все это дело. Вот инвестор вложился, у нас уже была реклама. И однажды мы собрались, у нас а, у меня дома, скажем так. И вот я сказала, друзья мои, и все остались без работы в <с> итоге людей оставила без работы, да, сама и... осталась без работы. Если и, честно, я рада безумно эх, Я ни капли не жалею, потому что я безумно сейчас счастлива. Я с этим мужчиной до сих пор, и все у нас будет хорошо. Я Саша, уверена. вопрос можно сразу? Конечно, можно. Почему ты не замужем? А? Почему ты не замужем? Почему не замужем? Но мы живем гражданским браком. Я тебе честно говорю, до да штампа все замечательно. А после штампа. Да, у меня были замечательные отношения Просто замечательные И штамп, э, как говорится, что ты моя, ты моё и вот будь вот здесь Понятное дело, что свою жизнь спланировать нельзя, но как вы дальше... Э Поступите. Вы сначала добьетесь каких-то э, какой-то планки, э, какой каких-то высот, и а потом только начнете строить отношения. А кто и... сказал, что у меня нет сейчас отношений? И сейчас я именно я имею возможность э, строить отношения с любым мужчиной. Я теперь выбираю, не меня выбирают. Наша сегодняшняя тема карьера или семья. И мы переходим к аргументам. Раунд, битва аргументов. Хочу напомнить, что у каждой девочки есть ровно по два аргумента. На каждый аргумент у вас по минутке, девчонки. Ну, мы с удовольствием во все уши слушаем. Юля у нас за карьеру, Саша у нас за семью. Первый аргумент, Юля. Я убираю карьеру, так как большинство браков в течение первого года раз разваливаются. Это статистика 2012 год Росстат. А, и поэтому я выбираю карьеру, потому что я не хочу еще раз пережить развод Замечательный ответ к ревизке, на самом деле цифры, вот эти вот все бумаги и так далее Но вот честно, моя статистика говорит о том, что вот мои родители более 35 лет вместе И родители моего мужчины более 30 лет вместе По правде говоря, если мы будем следовать статистике, то через лет 20 у нас роботы будут по улицам гулять Они а дети наши, мы будем бояться рожать детей, выходить замуж Ребят, ну вы что говорите, семья это самое главное у тебя состоятельный мужчина? Состоятельный мужчина, да. Может быть, это ответ на вопрос. Ты живешь за чей счет? Я сейчас живу за счет своего мужчины в основном. А как ты просишь деньги? А я не прошу деньги. Ну, в общем-то, в этом нет ничего плохого. Я считаю, что семья только так и должна зиждеться на, на доверии, на том, что никто ни у кого ничего не просит. А может быть, ты свой первый аргумент нам приведешь? Я считаю, что карьера отнимает всю красоту, отнимает здоровье и в итоге ты остаешься вся такая никакая, скажем так, и в общем ты выбираешь непонятно из кого. По правде говоря, люди, женщины, да, которые помешаны на карьере, которые вот абстрагировались полностью от того, чтобы выйти замуж, ради детей, их организм он самостоятельно блокирует систему детородную, да, и тогда, когда вот ты, к примеру, встретишь своего мужчину, влюбишься, он захочет жениться на тебе и детей. Вот лично у меня есть пример, моя подруга, опять она не могла забеременеть до сих да. пор. Она вот встретила мужчину, они, они, э, она вышла за него замуж, но она не может забеременеть, ей сказали, что это на э, психологическом уровне. И ты уверена, что это связано с карьерой? Но врачи, они не могут ничего другого сказать, да. и когда Ё, они не знают ответ А мне есть что ответить, лучше забеременеть в 20, родить, а вам остаться с ребенком на руках, без средства задержания и плакать. Подожди, но... и ходить ко мне, чтобы помочь заработать денег. Вот это лучше, действительно. Вот потом просто ты мне говоришь крайность, Саша. Я тебе говорю, крайне с другую. Семья да, это не штам в паспорте, семья это не бумажка, семья это люди, которые имеют. тебя понимают. Давайте перейдем к следующему аргументу. Какой у тебя второй аргумент? Да. На данный момент я могу позволить себе те вещи, которые мне никто никогда не спросит. Папа, принеси чек, отчитайся. Вот, например, эта коробочка стоит 200 долларов, да, куба 150 долларов. Да. Из Индии я привезла, например, вот такие непонятные туфельки, стоимость 200 долларов. Я покажу еще тут. Да, да, да. Да, да, да, я про это стоит? Ой, Эта кукла стоит 150 долларов. Есть вот такая вообще ненужная вещь, может быть, поздно. серебряная <связанных> ситечка, да, которая в принципе стоит 150 долларов, но э, она просто для красоты. Я То ей у тебя за 150, да? Я показываю мир своему ребенку, я ему подарила лето-зимой. То есть на полгода мы уезжаем из страны, он у меня постоянно купается в океане, он у меня ведет свободный образ жизни и растет свободным человеком от стереотипов я в шоке от того что она говорит потому что она делает это все одна но гораздо Прикольнее же это делать со своим мужчиной, ну вот вы, а, я даже не знаю, мужики в юбках что ли получается, а, делаете из мужчин, которые, у которых отбираете же ту же самую работу, а, из них просто получается альфонс. Давайте посмотрим мой аргумент. И что, ты получила предложение? Да, я получила предложение от своего мужчины. Наконец, наконец, да, вот такие вот дела. Мы тебя и... поздравляем. Спасибо большое. А, вот, и спустя столько времени я ни капли не жалею ни о чем, он у меня самый замечательный, я буду его поддерживать. Я безумно его люблю. Вот. Он мне позволяет... Я даже не знаю, жить так, как я хочу... Сколько тебе лет? 26. Правда, скоро будет 27. 27. Подожди, не уходи от ответа, ты отвечай на аргумент. да? Неужели не хочется наряжаться в сплошных диагностях? нарядись, походи и пойми, что храк э, должен э, складываться на том, чтобы тебя уважали. Когда я прихожу в общество э, мужчин и э, начинаю разговаривать, я э, постоянно говорю о том, что да, у меня есть бизнес, я независима, и я не разрешаю платить за себя. А это э, не озвучивает? Не Нет, а это их заводит. Она, она не стремится а взвести себя. Семьей. Мужчина это чувствует, они ей пользуются, в конце концов, проводят с ней отлично время. Саш, ну э, понимаешь, в чем дело? Аргумент был, э, что э, женщина-кореистка более сексуально привлекательна для мужчин, нежели домохозяйка. Вот Ой, да, ну как? Вы, ну... я считаю, что это полная неправда. То есть вы хотите сказать, что мой мужчина такой посидит со мной, годик, 2, 3, 10 и подумает, а пойду-ка да, я. Иминдория, именно. Знаешь, он как бы уйдет от тебя, будет общаться с другой девушкой, которая будет более интересна тебе будет говорить, да, дамом... он. Я тебя а люблю. Как любовь и интерес уживаются в Сашиной жизни уже три года. Сразу после рекламы не переключайся. В эфире шоу я права, и сегодня мы ищем достойный путь для девушки. Несмотря на успех, Саша пошла по традиционному пути. Ребята, ну вы что говорите? Семья это самое главное. А Юля защищает позиции нового общества. Но я теперь выбираю, не меня выбирают. Тезисы с сторон не заканчиваются. У тебя есть еще аргументы? Вы знаете, я настолько поддерживаю своего мужчину, вот, а, во-первых, начнем с того, что интернет, знание языков и так далее. То есть я не сижу дома, просто не крашу ногти и не говорю, ой, дорогой, заплати мне за массаж Понятно. и так далее. Я занимаюсь семьей. Такой семьей, Понятно, Саша. Я занимаюсь. Что такое семья? Послушай, нет, послушай, мы планируем, мы мечтаем, мы сейчас планируем свадьбу, у нас все здорово, замечательно. вы, вы сидите целыми днями? Нет, не за... он занят у меня. Итак, я ставлю точку в этом раунде. Это шоу «Я право». И все будет по-твоему, А наша сегодняшняя тема, карьера или семья И очень важный момент, именно ты, наша телезрительница, можешь повлиять на исход голосования Проголосуй за позицию той героини, которая тебе близка И в конце программы мы подведем итоги голосования Раунд «Битва экспертов» Я права, наша тема карьера или семья. И мы начинаем второй раунд Битва экспертов. В бой вступает, тяжелая артиллерия. Я поверю, что ее любили. Причем были сильные, по лицу, это все видно было. Ну, по выводам, по своим. Я могу сказать, что человек такое существо, мы все время что-то на что-то меняем. Ну, к примеру, если ты слепой, то ты будешь лучше слышать. У меня была одна подруга, у нее не было секса. Она занималась конным спортом. <рых> да, вы знаете, ей нравится, ей нравится до сих пор. Она ездит и а получает от этого свой кайф какой-то. Женщин, когда они долго не могут найти любви, а, я не знаю такой женщины, которая не ищет любви, ну, вы же тоже, Юлечка, ищете, правильно? Вы же сказали. А... И находите, да, и что у вас... Да, сюда... можно? Не, сейчас я говорю, вы уже сказали. <рых> да. А, у вас все есть, все понятно. А, но так или иначе... Просто сейчас с любовью не сложилось, поэтому вы ее заменяете на карьеру, на работу и еще на одну очень важную любовь, про которую мы сейчас все тут типа пропустили на любовь к ребенку. Вы любите своего ребенка? Конечно же, я люблю. Это ребенок, он кто? Ваша семья? Да. Конечно. У меня что уже для... есть Стоп, семья. что для вас самое главное, бабки, туфельки дурацкие какие-то или ребенок? Ребенок. Все, спасибо. Саша, вы очень ливны и легкомысленны. Через год, через два, через три вашему мужу будет с вами неинтересно. Это правда. Я вам могу ответить на этот вопрос. Вот, смотрите, сейчас 21 век. Возьмем интернет, минимум, да, вот этот вот. Я не хуже любого. Просто вот специалиста... Глядя, ну, к примеру. Ну, посмотрите, каких котиков я нашла сегодня. А на самом деле, правильная ну, женщина ну, успевает сделать мы все. Мы, мы же занимаемся самым ответом, ребят. Вы знаете, как бы вы сейчас, знаете что, не исключайте гармонию. А то только вы... пишите, что, знаете, э, ты... Тогда надо жены иметь. Ну, одна, которая готовит, другая, которая про котиков, третья, которая, не знаю, в постели. Так и нас, Четвертый... нас это тоже устраивает. Вот мой муж, например, за то, чтобы я работала, он сам меня пихает везде работы, работой, хотя только что родила ребенка. Украине, да. И И по Юля, я должна так. сидеть дома. Сидим, но он, он прекрасно это... знает, что я не смогу сидеть дома, потому что я хочу петь. Дело в том, что женщина э, имеет, грубо говоря, 8 треков. То есть она может выполнять 8 действий сразу, когда мужчина может делать одно. Но у женщины здесь больше плюсов. И поэтому у нее больше возможностей в карьере проявиться, как ни странно. А Что такое карьера вообще сегодня? А что такое любовь? А что такое семья? А что такое карьера? Вообще произошла подмена понятий этих на самом-то деле Девочки, мне в жизни тоже пришлось выбрать между э, моей профессией и э, семьей. Но сейчас пришел такой момент, когда моему ребенку 8 лет уже. Я опять занимаюсь, э, продолжаю заниматься... А, собственно, тем, просто... э, собственно, тем, чем я измазалась Я, в принципе, никогда и не останавливалась Я из тех женщин, которые умеют совместить И дом, и семью И, опять же, это слово карьера Всем известно, что мужчина в семье Голова, а женщина его шея Именно благодаря многим женам Их супруги достигают небывалых высот в карьере Первая леди Америки Мишель Обама Не раз говорила в своих интервью Что именно благодаря ей Ее муж президент Я не знаю, стал бы барак президентом Америки Если бы не жрелся о мне, но мой муж и бы точно стал. Главное в отношениях с мужчиной-карьеристом грамотно сопровождать его и соответствовать его уровню. И тогда у вас будет такая же гармоничная семья, как у Читы Жирковых. Солнце вращается вокруг Земли, и не земля а вокруг Солнца. Наверное, все-таки солнце. Вот земля. Так земля или солнце? Я не знаю. Очень бразильский. Вы очень бразильский. Вы не знаете, что в Бразилии португальский? Жена короля Иордании, Раня аль абдула сама совсем не королевских кровей, а привлекла первое лицо государства как раз своими несколькими высшими образованиями и безупречной внешностью. В 22 года ее хотели взять на руководящую должность в Apple, но Раня решила сделать карьеру в банке. Именно там и произошла судьбоносная встреча с королем. Так что, если хотите себе мужа королевских кровей, грозите гранит науки. Девушка нашей главной героини вступила в довольно опасный марафон вступила в путь, в путь, который приведет ее к изменениям в ее психофизике и в эндокринном состоянии. Именно тогда, когда вы захотите иметь семью или когда вы захотите перейти на другой этап отношений с вашим избранником, у вас возникнут проблемы. Ваша э, энергетика вместе с вашими гормонами, которые преследуют вот этот выход да, вашего, от вашей активности, э, становится мужским. И изменить себя э, придется не просто за раз, а ломать себя и, возможно, столкнуться с неприятными особенностями, которые, если вы захотите иметь детей, то будет бесполезным. А природа руководит женщинами тогда, когда она идет к семье, потом идет к беременности, потом идет роды. Mm -hmm. Она получает э, тот вид э, уверенности в себе, который гонится большинство мужчин и не достигают в карьере. И приобретают улыбку Мона Лизы. Считаешь, что ты права? Приходи к нам на программу. И мы вместе докажем это всему миру. Семья мешает карьере, с этим никто не спорит. А вот что выбрать, разбираются звезды и эксперты. Что для нас самое главное? Бабки? Пуфельки? Дурацкие какие-то? Или ребенок? Это шоу «Я права» и все будет по-твоему. Когда э, девушка не замужем, у нее нет детей, она не понимает, какие у нее планы на ближайшую перспективу. Mm -hmm. Работодатель это все тоже прекрасно видит и понимает, что вкладываться в такого человека сейчас не стоит, потому что завтра она может выйти замуж и ускакать за семь морей. А я так понимаю, а что в принципе семья должна быть. Да? Она уже должна иметь э, семью, а желательно, потом, жертв, я, род, желательно взрослых детей... Образование, жизненный опыт Естественно, опыт в профессии И Вот в этом случае она может рассчитывать на, на какую-то карьеру Хочу сказать, что девушки и правы, и неправы Здесь нету правды, правды И не надо впадать в крайности, нет правильного выбора на самом Но деле, тем не менее, вы на не, не менее, нет, я сейчас. сижу на, на стороне карьеры Я три недели назад вышла замуж Сегодня здесь прозвучало из твоих уст и Еще кто-то сказал по поводу э, это, Завести семью, завести ребенка Ребят, вы что, обалдели? Да, да. Это что, собачка, что ли? Это животное? Это не завести, это создать Это значит работать над собой Над отношениями С чем-то соглашаться, мириться, учиться Хорошо, ты на цифрах живешь И а потом в итоге люди, если не будут выходить замуж э, и а Рожать детей, говорить, просто говорят, Не будут Потому что, что сегодня произошло? никто не хочет работать над отношениями Девочки, чтобы нас, никто никто не знал... Знал... Сразу я ставлю точку в этом раунде. И наша сегодняшняя тема карьера или семья. А я хочу напомнить, что именно ты можешь повлиять на результат голосования. Поддержи позицию героини, которая тебе близка, и посмотри, что будет в финале. Это шоу Я права. Все будет по-твоему. я объявляю раунд болельщик. Девчонки. Раунд битва болельщиц Права, конечно же, Саша. Честно говоря, нахожусь в небольшом таком шоковом состоянии от того, что я слышу со стороны оппонентов. Какая-то просто жучайшая эмансипация, вот обитают в воздухе. И такое ощущение, что это все вот с Америки, с Европы пришло, когда, вот, где вот это все происходит, да, и где а, мужчины и женщины как будто поменялись. По статистике, каждая вторая современная женщина бьет себя в грудь и кричит во всемуслышание. Хочу такие же права, как у мужчин. Хочу быть сильной и независимой. И если в Европе эмансипация превратилась в то в восточных странах она жизненная необходимость ведь права женщин там стремятся к нулю женщины такие же как и мужчины мы имеем право говорить и мы имеем право на такие же права сильнее всего стремление женщин получить власть во всех областях жизни влияет на их личные отношения постепенно рядом с сильной и независимой женщиной мужчины начинает чувствовать себя уязвимым и слабохарактерным о ты просто потрясающе выглядишь что это ты пользуешься новым кремом из этого можно конечно извлечь в выгоду но часто рядом с эмансипированной женщиной вырастает настоящий паразит. Трутень так называют бесполезного и ленивого человека, не приносящего пользу обществу. Единственное, что они могут дать своей второй половинке, это сексуальное удовлетворение. А мы, девчонки, любим душой, а не телом. Я считаю, что. А Женщина может быть самореализованная и счастлива и без мужчины. Только успешная женщина привлекает внимание мужчин. А, Кто-то говорил из ребят про энергетику, и как раз таки энергетика несет в себе большое значение, потому что только когда женщина успешна, у нее горят глаза, она притягивает взгляды мужчин. Девочки, только ли когда женщина успешна в рабочей, у нее горят глаза? Я хочу сказать, что... Я... Вы смотрите, сказать... какие глаза сидят на этой трибуне. А, Саша, я бы Саша моя подруга, мы с ней давно дружим Я хочу сказать, что все сегодня говорили о том, что женщина может быть успешной и интересной мужчине Только если она работает Неправда Есть спорт, есть разные другие увлечения Мы с много путешествуем да. Я параллель. хочу сказать, что можно и без работы быть очень интересной, милой, обаятельной И долгие годы в семье, в семье оставаться интересным мужчиной Если все-таки ситуация не позволяет вам а, пойти работать Если действительно стоит ситуация Мужчина говорит о том, что он хочет, чтобы вы были дома и он готов вас содержать а Никогда не нужно садиться дома и оставаться там за плитой и с ребенком То есть нужно развиваться как личность Потому что никто не застрахован от той ситуации, которая произошла с Юлей а Если у вас есть такая возможность, нужно получать дополнительное образование Заниматься самоусовершенствованием, изучать языки И только тогда вы точно, я занимаюсь, точно знать о том, что даже если что-то случится Если да. вы останетесь дома, вы не есть примеры из личной жизни? Ты точно знаешь, что ты в чем-то права, но все постоянно с тобой спорит. Приходи к нам на шоу, и мы поможем тебе отстоять твою позицию. У всех какой-то перекос э, в понятии женщины-карьера. У всех впечатление, что мы таскаем там мешки какие-то, что мы руководим заводом и мы стучим кулаками. На самом деле, э, ну, это от... неправда. Конечно, ты можешь занять должность полицейского, пожарного и даже шахтера. Но все-таки не слишком приятно вечно слышать фразу не женское это дело. Казалось бы, все девушки мечтают стать актрисами и певицами. Но согласно опросам, одной из самых востребованных женских профессий является секретарь. Представительницы прекрасного пола быстрее ищут информацию, бережнее обращаются с документами, да и кофе мы варим вкуснее. Женщина всегда будет востребована и в воздухе. Одну улыбчивую стюардессу на борту не сможет заменить даже десяток стюардов. Психологи считают, что дамы, в отличие от мужчин, более стрессоустойчивы и собраны в критических ситуациях. Как-то я плохо стартанул. Я немного подскользнулся я прокинул несколько стаканов апельсинового сока на владельца этого авиаперевозчика. Я думаю, что это мой первый и последний полет в роли стюардессы. Ты удивишься, но и среди психологов гораздо чаще встречаются женщины. Ведь нам легче доверить свои проблемы. Ужас, Доктор, я не уверен, что мне здесь уютно. Ну просто успокойся и поиграй с этим котиком-пеналом. Ну и, наконец, самая женская профессия. Как ни странно, это продавец-консультант. 97% работодателей ищут на эту должность именно девушек. Так что несколько часов подряд разговаривать и давать советы все-таки у нас в крови. Не... Мужчина, вы глухой? Нету этого товара. Или к заведости, что? Переутет у меня. Люся! Два дизайнер одежды, имею свою марку. Мои подруги владельцы модельного агентства, салонов красоты, успешные фотографы. Любая женщина может быть в бизнесе успешной. Наши мужчины очень нажми гордятся. А и вы больше это. зарабатываете, чем мужчина ваш? Ну, мы, в принципе, наравне. А как ты считаешь, есть проблема, э, если женщина больше зарабатывает, чем мужчина? Если женщина умная, она может решить эту проблему. Как? Ну, тебе а приходится С Своими да. Ну, как, как какие уловки? Расскажи нам всем. Ну, не обязательно все свои счета показывать, сколько <смех> у тебя. <смех> Если бы я с понимаю. этого, я начала, в принципе, <смех> весь Если в отношениях, то глупо скрывать что-то, не знаю. Мне кажется, нужно друг другу все рассказывать. И то, что сейчас сказала девочка, это абсолютно ерунда, мне кажется. Потому что как ты будешь скрывать свои доходы, ты будешь там утаивать что -то? Это уже не отношения, это уже не два целых. Нет, ну не обязательно. обязательно. Я же не буду все схемы рассказывать бизнеса Я считаю, что в настоящее время происходит просто подмена ролей в семье Девушки, которые говорят, что главное построить карьеру Они э, становятся, по сути, мужеподобными А мужчины, которые рядом с такими девушками оказываются Они исполняют как бы женственную роль И здесь происходит замкнутый круг Потому что чем более успешная девушка, тем сильнее она себя ощущает и тем сложнее найти недостойного для себя мужчину и быть счастливой. Как раз тогда, когда всего добьешься в жизни, больше всего волком завыть хочется. Замуж тебе надо. Да и в замужестве дело. Днем, днем. Хотя с твоей должностью тебе совсем трудно будет. Если только министр какой холостой попадется. Мужики ведь не любят, когда их стоит. Когда женщина строит карьеру, у нее в доме появляются домработницы, няни. Давайте вспомним пример э, жены Шварценеггера, да? Шварценеггер изменял своей жене более десяти лет с прислугой. Что произошло? Она подала на развод, Шварцнегер перестал общаться со своими детьми, семья распалась. А мы можем спросить у вашего сына, как тебя зовут, скажи? Вадим. Ты гордишься тем, что у тебя мама работает? Да. Когда ты вырастешь, как у тебя будет в семье? Твоя жена будет работать или Нет. Нет. Почему? Потому что я мужчина Чтобы стать героиней нашей программы, достаточно иметь свое мнение и уметь говорить по телефону С остальным разберемся вместе Сегодня в студии «Я права» собрались успешные девушки. Одни достигли высот в построении семейной жизни. Это значит работать над собой, над отношениями, с чем-то соглашаться, мириться, учиться. Другие развивают свои профессиональные навыки. Женщина может быть самореализованная и счастлива и без мужчины. Это шоу «Я права» и все будет по-твоему. У меня известный молодой человек в России, может быть даже за рубежом, и... Он делает карьеру, я чувствую себя счастливой женщиной рядом с ним, мы собираемся пожениться, мы собираемся обязательно обзавестись семьей, точнее построить семью. Девчонки, у нас получается клуб невест известных мужчин, я не могу так, ну покажите нам своих мужчин, ну расскажите нам о них. Денис Петров, группа Челси, мой молодой человек. Сколько в группе Челси мужчин? Трое. Отлично, трое девочек будет счастливы. Неизвестно сколько. Посмотрите на шоу-бизнес. Сколько раз они женятся. Вы не, не хотите быть именно той девушкой, которая стоп, через Я Девушка, на которой Денис хочет жениться. Стоп! Я счастлива. Посмотрите на мои счастливые глаза, посмотрите на Сашу. Она счастлива, от нее идет позитив. От вас просто идет негатив. Вы обижена. Я сейчас нахожусь в бракоразводном процессе. Я никому не желаю быть в бракоразводном процессе. Девочки, вы потом из группы Челси будете делить каждую ложку. Вы Побили... Вы реально выбрали слабого мужчину, мне зла не желаете. во всем должна быть гармония в первую очередь. и если женщина себя чувствует гармонично, когда она работает, когда у нее есть семья и когда у нее есть мужчина, который ее поддержит и в том и в другом, вот это самое главное. Так никто не отменял работы, мини работы, когда ты в семье, посмотрите какая энергия. ну смотрите хорошо, юля, страшно, а что страшно, она работает, работает и студент, но... вот битность. Битность. Нет, Потому что она прессует, она говорит, моя, я пошла это, что жесть, это жесть! Это а не Жерь, нам от вас страшно. Девушки, конечно, вот это вот, вот сейчас четверка немножко, конечно, перегнула палку. Зачем она пугает? Миллионы, миллионы прекрасных девушек она пугает, поймите. Своими амбициями не надо. Стоп, девочки, стоп! Стоп. Наша тема карьера. Семья, и я объявляю следующий раунд Мужской взгляд Это шоу «Я права» и все будет по-твоему Раунд мужское мнение Настасия, тебе слово В Китае незамужних женщин-карьеристок называют «огрызками» а сейчас мы узнаем, что наши мужчины думают по этому поводу Я недавно расстался с подобной девушкой Она была зациклена слишком на своей работе Как бы... Вещи не стирала мне, потом домой приходила. не в состоянии закинуть стиральную машинку себе свои эти потники? Нет, почему дело не в этом просто. А, а ты да, ты так... такой восточный тебе мужчина, да, у вас же там принято, да, чтобы. Дело просто да, во внимание, то, что она слишком поздно домой приходила. Утром я когда вставала, ее вообще дома не было. У меня была девушка, с которой мы жили вместе, она категорически не хотела делать ничего, мотивируя это тем, что должен зарабатывать я, а она заниматься делами домашними. Вот. В принципе, поначалу я был согласен с этим. Я же думал, что действительно мужчина должен зарабатывать деньги. Конечно, в семье мужчина должен быть выше по положению. Если жена получает больше зарплаты или выше должности, это же не семья. Вы это серьезно? Абсолютно. Ну, почему это ну, же пришло к тому, что э, целыми днями она э, болтала по телефону и сидела в социальных сетях. Вот и когда я вечером приходил уставший с работы, вот, она, она выливала она на тоже меня уставшая выходила из интернета. Да, она выливала еще на меня от скуки э, свои э, претензии, и негатив. И в итоге к концу отношений нам просто с ней не о чем было разговаривать. Не и... сами женщины виноваты в том, что они без помощи мужчин, потому что э, по на моим наблюдениям а мужчины когда предлагают, можно я тебе помогу? Он говорит, я сама. А второй раз, можно я тебе помогу? Я сама. Можно я в третий, Четвертый раз, мужчина уже все, не помогает. Мужчина, а зачем вы вообще спрашиваете, можно ли я понесу? Хочешь ли, чтобы я тебе я помог? Решил. Вы хотите помочь? Взял, помог. Что за вопросы? Был у меня молодой человек, говорил ему, почини мне, пожалуйста, дверцу, вот в шкафчике. Там на, это, на, на кухне она это там человек или в жизни. Он не смог этого сделать! Как? Вот, вот ты говоришь, она говорит: я сама, я сама, а как я еще, как, как я не сама, и что? Что, если у меня, если у меня мужчина не в состоянии прикрутить шубу? А, иди другого. Но я нашла. Ну почему? Нет, но это же, же тоже -то не сцена. такая большая, прям не такой большой. Я что не могу мужчины. делать все сама, действительно, как бы, потому что у нас нет, вот такой мужчины по слесарей. Конечно, просто оплатить тебе услуги и все. Я считаю вообще, что женщина карьеристка, как правило, она шапоголистка. Шопогол... Ей некогда покупать себе вещи, ходить. Это вот то, что ты говоришь. Ты, потому что у меня Шапоголик, шапоголик и Я 30 дней в месяц работаю. Когда мне пойти себе купить какую-то вот носки? На женщине карьеристке всегда нечего носить. Это факт. Ты точно знаешь, что ты в чем-то права и все постоянно с тобой спорят? Приходи к нам на шоу, мы поможем оставить себе твою позицию. И, и, раз я считаю, что должен быть мужик первый, как бы, глава в семье, обеспечить семью, и чтобы жена могла рожать детей. Все такие мужчины? Только по полдня только могла проводить. Мы говорим сейчас о том, что в той прослойке, которой вообще мало. В основном мужчины, И воспитывают мамы так, что ты самый лучший, ты самый замечательный, да ты все, и пылинки сдувают. Я а потом ну, жена должна тоже с них пилинки сдавать и приносить дом деньги. Вы когда-нибудь видели на женщин на Востоке, которые карь карь карьеристки? На Востоке карьеры. карьеристки? На там, востоке... как правило, как правило, крепкий, на как правило там крепкие семьи. Там вообще женщины бесправны, имеют право закидать камнями и расправу публично устроить. Для меня важно, чтобы девушка была красивой, и мне все равно, карьеристка она или нет. Я объясню, почему. Потому что есть определенные энергопрактики, духовные, скажем так, которые позволяют... А ты изменить... йога увлекаешься, да? А? Йога что ли, увлекаешься? Йогой в том числе. Да. Вот. Смотри, твои руки девушки, ляй. чтобы девушка стала понимать мужчину. И мужчина может этими практиками овладеть, и девушка сможет измениться благодаря, благодаря ему. И все становится, и в обществе, и в семье. А мужчина никогда очень не пробовала, что не захотела этого. Все дальше будет очень просто. У, у меня, было, сказать, у меня ну, такой что, случай спасибо. был, что у меня друг начал встречаться с девушкой. У них было да все ладно. хорошо. Да. Встречаться с девушкой? Да. ничего ну, себе, да. да? Какая да. неожиданность? Да. Нет, у них девушки все было хорошо, или... потом выяснилось, что девушка карьеристка. Она больше его зарабатывает, и у них начался такой дисконнект. То есть она его потихоньку начинала принижать. А у тебя как дела? Ты про себя так Понятно, друзья это все... У меня не карьеристка. Не карьеристка, но ну, ты ее сам содержишь, ну, в она так это? Все, ну, Она вообще работает, нет. не работает. Нет, не работает. Не работает. Учится, ну, посмотрите, она учится. Женщина учится, чтобы потом пойти работать. Свое удовольствие. Свое удовольствие. мужчины, они же, как правило, по статистике меньше. Я, конечно, за то, что я хочу жениться, но я хочу жениться на девушке, которая первым время... На мне. Хочу? Да, да, она будет уделять больше времени, по крайней мере, мне, а не своей работе. Ну, я не смогу, простим. Вы разбили бы сердце. Я оставлю точку в этом раунде. Это был мужской взгляд. Раунд ведущих. А теперь наш раунд. Раунд ведущих. Девочки, ну, абсолютно честно вам могу сказать, вот... Абсолютно. Если бы передо мной встал выбор. Карьера или семья, я бы ни секундочки не задумывалась. Я не бы задумывалась, выбрала карьеру. Карьеру, бы семью, конечно. Спасибо. Вы хотите примерить? Тебе нравится? Було очень... Ну, берем. Может быть, ты просто уже устала от своей колени? Нет, не устала. Знаешь, я просто воспринимаю все вот так, как оно есть. Ну, это было в моей жизни, это прекрасно. Я благодарна за все, что в моей жизни было. И театр, и кино. Это а, было будет. Ну, у тебя тебе, просто ничего уже... реального не стояло. Вот, вот представь, на самом деле, вот. Представляешь, я... ну, вот я от, от театра придется отказаться, Откажусь. от кино. Откажусь. Прямо висим сто процентов. И, и, и сможем будет все нормально, как ты думаешь, мы могли бы в пятый угол искать. Что сейчас все хорошо. Саня, я просто умрала. Я умрую, сидя там, я умру. да, все умрую, девочка, я, я, я уже умерла почти я недавно, не смогла, не смогла, я уже недавно умирала, уже через три месяца за сидение дома. Да, да, а я не умру, знаете, мне так нравится в грядочках копаться, грядочках, пока ты еще работаешь правильно, а вот когда только грядочки останутся, вот совсем сидеть дома не могу, если, не дай бог, там, но это должно быть не просто волеизъявление, что мы сели с мужем и решили, что я вот перестала работать, все нормально, все все здоровы, все хорошо, да, и вот я просто села дома. Умру точно, и мне кажется, затерилизирую всю свою семью. Да. Я была супер истеричка, когда засела дома. Да. Я психовала по-любому вообще. Вот только дай мне повод, как только я вышла работать, все, у меня уже времени нет на то, чтобы психовать, я уже сама люблю бизнес. Мне кажется, на самом деле, можно абсолютно все легко совмещать. Потому что одно дело, когда мы работаем, не будучи там, не замужем, не имея ребенка, да, я не там здоровый, слава Богу, организм, там, да, понятно, мы работаем, мы супер, когда нет выходных Но когда у тебя появляется семья Просто ты, ну, там, не берешь Более будешь одного проекта в кино, например там. Ну, в общем, ты сам себя по силам Распределяешь работу Но ну, то мне сейчас хватает времени и на большие и, и на пельмени а кстати, на борщи уже не хватает Перебрала На самом деле мы тут собрались Как бы-то обсудить Не только нашу жизнь А вообще, допустим, мы повернемся к точке зрения Мужской Они хотят, чтобы женщина была, красивой, прекрасной и при этом, чтобы она еще, значит, еще и работой занималась, и чтобы она и вот это вот успевала, и вот и, знаешь, столько вот претензий. И мне кажется, это все такое вродье, чтобы, чтобы она работой занималась. Мне кажется, вот, что особенно вот те, кто в зале у нас сидит, никто не хочет, чтобы женщина работала. Что, не дай бог, она не сказала, дорогой, а что-то ты, по-моему, как-то маловато, что ли, зарабатываешь. Они же все хотят, чтобы это было хобби. такое, хобби мало Да, да, да. Я еще, я утром я не буду заниматься, я опять вернулась к себе, боже мой. Да. я такая личность, смешившись носочки, шапку, шапку, шапку, не воришки. Я на господи, ребят, я и здесь нашла, где подработать. А я за день бедировала, и скучу. Все. Ну, да. Конечно, мы все понимаем, что все будут голосовать за мою героиню, потому что. Ну, Саша очень несомнительная позиция, нет, она но... хочет быть домохозяйкой. Разные мнения не нет уже мне нет. Это, это просто она, она же как кнопка, потому что она четкая карьера, она нужны. в да. это вообще да. может быть. У меня нет будет выбора, будет. она вынуждена содержать свою семью. А мне кажется, как, что раз, ребенок, как раз в этом-то и как сказать, в этом-то и нюанс, что она не, не за карьеру, там без семьи, без детей. Без коленки. А ну, ну понимаете, такая она просто за работу, да, за, да, за нормальную это да, она Вы будете в семье, но вы будете все всего, выходит, завтра, выходит, что что... Да, ман. У нее просто никого нету. Она сейчас да, вот, закрылась этим вот, в кружочке сидит, в своем крупачке занимается. Карьера, карьера, карьера. <свят> <свят> ну, карьера. <свят> короче, голосуем за Юлю. Нет, ну, этим и... мы оставим право голоса, наверное, нашим телезрителям, и мы заканчиваем наш раунд ведущих. Шоу «Я права» и сегодня «Красная трибуна» отстаивает позицию приоритета карьерного роста женщины. Только успешная женщина привлекает внимание мужчин, а белая ласково улыбается в ответ и вспоминает свои уютные семьи. Я безумно сейчас счастлива, я с этим мужчиной до сих пор и все могу спрашивать. А у нас тема «Карьера или семья» и сейчас я объявляю самый ответственный раунд, последний аргумент – Раунд последний аргумент. У каждой героини ровно по минуте времени на свои доводы. Кто? Юля? Я всегда мечтала заниматься бизнесом для того, чтобы помогать людям. я знаю, что это та девушка, которая стоит на ногах, и не приходится просить денег для того, чтобы помочь другому человеку. Но я не хочу быть голословой, сейчас хочу вывести аргумент на экран. За пять лет Мадонна потратила больше 11 миллионов долларов на африканских детей. В Малави уже есть элитная школа для девочек и 10 общеобразовательных школ. На этом щедрая нэш останавливаться не намерена. Я стараюсь людей посвятить, воодушевить и заставить и подумать о том мире, в котором они живут. Мадонна признается, любить чужих детей несложно, тем более, если они нуждаются в помощи. Певица является не только крупнейшим благотворителем в Малавии, но и приемной мамой для своих счастливчиков. Самое главное для меня это дети, я очень ответственная мама. Мадонна не только ежегодно перечисляет полтора миллиона долларов в Малави, но и приезжает туда лично, удостовериться все ли в порядке у ее маленьких подопечных. Послушаем Сашин аргумент. Вот, я выбираю семью, потому что семья это единое целое, вы... Все прекрасно знаете, что за всеми великими мужчинами всегда стояли великие женщины. Это и, кто бы... Конечно. и кто бы знал, как изменился бы ход истории, ход событий, если бы они не оставили свою работу, не забросили бы свои амбиции и не стали бы позади своих мужчин. Но они оба, я имею в виду, как пара, они как пара известны. Вот, к примеру, Сальвадор Даль Гала. Вот, а, кстати, моя любимая история, это а, история Фордов, я их называю так, то есть его жена Клара, вот Генри Форд, да, она три года вместе с ним просто вот в сарай каком-то разбитом держала эту масляную лампу для того, чтобы ее муж а, вот придумал вот этот вот двигатель, да, вечно я ее называю. Но просто... ты бы не стала же держать эту лампу, правда? Я бы, встал, я не бы не стала, стала, я бы стал. я бы стал. занималась карьерой когда-то? Нет, неправда, не я все бросила три года назад, когда стоял выбор и стал вместе с моим а, будущим мужем ездить здесь с ним, помогать ему, поддерживать. И не всегда у него было все хорошо. Иногда получалось так, что у него полный провал был. И я от него не уходила, не отворачивалась, я его всегда поддерживала. Всегда. А, вот это прозвучали наши последние аргументы. Кто-нибудь в зале, девчонки? У меня мнение относительно карьеры или семьи на орешки. Никто, ни одна не поменяла сегодня свою точку зрения И только зрители решат, кто победил, кто выиграл этот бой Так что выберешь ты, семью или карьеру? Делай свой выбор или не делай, не думай сердцем Получай жизнь жизни удовольствие Это шоу «Я права» И все будет по-твоему отдали победу юля.